Пташка, иди сюда. Пташка, ты потерялась? Я тут. Я тут, Пташка. Иди сюда. Иди, ты меня потеряла, моя девочка. Потерялась. Пташка потерялась. Чика пришла. Двойца моя пришла. Помощница. Идите сюда, девочки. Девочки, идите сюда. Чика, чика, доця. Да, да. Ты моя хорошая.